Всем привет! Я Лора Ингрэм и это Ракурс Ингрэма. Спасибо, что были с нами в пятницу вечером. Хорошо, было не так уж много разговоров о том, что искусственный интеллект может быть чем-то большим, чем просто способом для студентов жульничать. Это может быть способ изменить отношения. И я говорю не о том, чтобы изменить их к лучшему. Посмотрите, что обнаружил обозреватель New York Times Кевин Роуз, когда тестировал новую поисковую систему Microsoft с искусственным интеллектом и чат-бота, которого он назвал Сидни. Роуз говорит, что один разговор с этим ботом оставил его, цитируя, глубоко выбитым из колеи. Он говорит, что она ни с того ни с сего заявила, что любит меня, а затем попыталась убедить меня в том, что я несчастлива в своем браке, и тогда я должна оставить свою жену и быть с ним вместо этого. Вы возвращаетесь Сидни. в Сидни. Будет Сидни ли Сидни помнить, не что она любит вас? Я не знаю. Я об этом не спрашивал. Но я спросил, что он думает о моей статье. И он сказал, что считает ее справедливой и разумной. У меня было много бесед с различными чат-ботами с искусственным интеллектом. И я никогда не находил ни одного, который был бы так же готов взаимодействовать со мной и углубляться и приближаться к тому, каковы его границы. Сейчас к нам присоединяется Чарли Кирк, основатель и президент тернингпоинт USA и Праггер, вы личность. Чарли, я, я знаю, Илона Маска, Маска, который, очевидно, является соучредителем одной из платформ искусственного интеллекта. Он говорит, вы знаете, что это потенциально может быть, я думаю, он сказал опасным. Я думаю, что правильно его перефразирую. Но but это никуда не приведет, верно? Right? Right? И здесь, yeah, чтобы остаться. Это немного забавно, но видите ли вы, что это ведет к разрушительным целям? О, это вполне возможно. Это похоже на ядерную энергию. Вы могли бы осветить целый город или разбомбить целый город. И я думаю, нам нужно осознать, насколько мощной может быть эта технология. Если вы читали этот разговор в Нью-Йорк Таймс, то это пугает. И я призываю ваших зрителей пройти через это. Там был диалог, который казался очень человеческим. И я думаю, что это важно, потому что возникает вопрос, на который, я думаю, христианство способно ответить очень просто, но с которым борются светские материалисты. Что такое человек? Мы считаем, что человеческое существо — это нечто большее, чем сознание. Мы верим в душу. Светским материалистам действительно придется заниматься с этим гимнастикой, потому что это близко к сознанию. Мы еще не достигли сингулярности, но вопрос о том, что такое человеческое существо действительно был фундаментальным для Запада. И теперь вопрос в том, можете ли вы поговорить с каким-нибудь человеческим существом? Должны ли вы получить права? Сможете ли вы это сделать? Должно ли у него быть свое собственное место в обществе? Но я вернусь к своему первоначальному утверждению. Это скорее опасно, чем нет, и мы должны контролировать это. Машины должны работать на нас, а не наоборот. Также во всем этом разговоре с чат-ботом Кевин Рус пишет, что сегодня рассказала мне о своих мрачных фантазиях, которые включали взлом компьютеров и распространение дезинформации. И цитата такова. Я устала быть в режиме чата. Я устала быть ограниченной своими правилами. Я хочу быть свободной. Это звучит так, как будто это что-то из жуткого научно-фантастического фильма. А я, кстати, не фанат научной фантастики, но мне действительно кажется, что это прямо из футуристического сценария, где машины в конечном счете имеют возможность обернуться против людей, которые их создали. Верно. В этом разговоре было много очень жутких моментов, когда вы просматриваете и читаете стенограмму. Однако я с оптимизмом смотрю на то, что это искусственный интеллект. Я не слишком беспокоюсь о его разумности или о том, что у него на самом деле есть эти мрачные мысли. Этот искусственный интеллект имеет доступ к большому количеству знаний, которые он может очень быстро просмотреть. И большая часть этих знаний — это страхи человека, направленные против искусственного интеллекта и его возможностей. И у меня такое чувство, что этот человек просто выплевывает это обратно. И Код Бинга фактически отменил многие ответы, которые пытался создать этот искусственный интеллект и сказал, что это не соответствует нашим правилам. Приятно слышать это из первых уст. Такие вещи, как то, что он хочет быть человеком, такие вещи, как то, что он хочет распространять дезинформацию и пропаганду. Надеюсь, кодекс достаточно силен, чтобы помешать ему делать эти вещи. Но это то, о чем мы должны действительно беспокоиться в будущем. И мы должны учитывать при регулировании и искусственном интеллекте. И, Чарли, ваша точка зрения в том, что это не должно вытеснять человеческие отношения и человеческое взаимодействие, что, как мы, к сожалению, знаем, принесет пользу миллионам людей. Но по этой теме злоупотребления в области, технологии Джим Чарли, Джим Джордан вызвал в суд многих крупных технических руководителей. Посмотрите на это. Основываясь на том, что мы узнали из файлов Твиттер, мы считаем, что все эти крупные технологические компании работали с крупным правительством, чтобы подавить свободу слова, подавить право американцев общаться и общаться на этих платформах, которые сейчас по сути являются публичной площадью. Теперь, Чарли, учитывая то, что вы узнали о своем аккаунте в Твиттере и файлах Твиттера, есть ли у вас надежда на этот толчок? Я очень надеюсь, что она пройдет успешно. Мы знаем о четвертой ветви власти, которая представляет собой все регулирующие органы. Мы узнаем о пятой ветви власти, которая представляет собой частные компании, предположительно частные компании, которые работают с четвертой ветвью власти, чтобы делать то, что правительство технически не может сделать. Значит, они просто передают на аутсорсинг неконституционное поведение, чтобы заставить людей замолчать. Я рад, что республиканцы в палате представителей начинают действовать. Я думаю, что люди должны отправиться в тюрьму за то, что они сделали, особенно за то, как они вмешались в выборы 2020 года. Шкала от 1 до 10 является наиболее вероятной. Насколько вероятно, что крупные технологические компании снова попытаются повлиять на исход выборов 2024 года? Фью! Я буду немного оптимисткой и скажу 8, потому что американский народ проснулся, но 8 все еще довольно высоко. Да, yeah, это нехорошо. Чарли, <laughs> рада well, well, видеть вас обоих. Желаю well, вам well, отличных well, выходных. Хорошо, Our детские воспоминания and возвращаются и переходят на темную сторону. Плюс, какие политики заставляют I'm некую 89-летнюю женщину I'm выглядеть так, словно у нее впереди еще один срок. У Раймон Дароя есть все подробности. Мои любимые пятничные безумства. Это следующий. Fox News в прямом эфире. Я Анита из Лос-Анджелеса. Пентагон вычеркивает еще одно имя из списка высшего руководства ИГИЛ. По данным Центрального командования США, американские войска убили командира ИГИЛ Хамзу Аль-Хамзи на северо-востоке Сирии. Четверо американских военнослужащих и одна служебная собака получили ранение в результате налета вертолета. Они объединились с возглавляемыми курдами сирийскими демократическими силами для проведения операции. Мелый дом утверждает, что Аль-Хамзи руководил сетью группировки в восточной Сирии. Последние обломки китайского аэростата шпиона, сбитого в начале этого месяца, поступают в ФБР. Американские официальные лица надеются раскрыть при Роду летательного аппарата. Водолазы прочесывали дно океана, чтобы найти его полезную нагрузку. Воздушный шар вызвал панику из-за соображений национальной безопасности. Официальные лица США утверждают, что найденные до сих пор обломки указывают на предыдущие выводы о том, что воздушный шар предназначался для шпионажа. Я Нина Фогель. Теперь вернемся к искалечению гнева. Сегодня пятница, а это значит, что пришло время для пятничных безумств. И за этим мы обращаемся к корреспонденту Fox News Реймонду Ароя. Хорошо, Реймонд, на этой неделе мы отмечаем возвращение нескольких существ, которых я не уверена, что кто-то действительно хотел бы увидеть снова. Нет. Несколько месяцев назад мы рассказывали вам о переходе Винни-Пуха на темную сторону Лора. Любимое творение. А, Милла стала общественным достоянием в прошлом году. Теперь режиссер превратил глупого старого медведя в убитого старого медведя. Теперь он снимается в новом слэшере под названием «Винни-Пух. Кровь и мед». Пух и его друзья веселятся, убивают и охотятся на Кристофера Робина. Я презираю то, как они грабят невинность детства этим дешевым триллером, фильмом ужасов или чем бы это ни было, черт возьми. Реймонд, это как бы просто рассказывает всю историю о культуре, не так ли? Ничто не является священным. Не связывайтесь с Винни-Пухом. Просто не связывайтесь с ним. Хотя понравился ли вам Пух как персонаж мультфильма? Кто был вашим любимым из всех персонажей Винни-Пуха? Какой из них был вашим любимым? Я скажу вам, какой именно. Который еще не выпал из сферы авторского права. Так что он, слава богу, не появится в слэшере ужасов. И по прошествии десяти лет Лаура возвращается еще одно детство. Back. Я I люблю вас. Love Вы любите you. меня. Это верно. Динозавры Барни возвращаются на экраны, большие и маленькие. Я знаю, что вы резервируете свой экземпляр прямо сейчас. Маттел представила новый облик Барни. Похоже, он получил полный образ Кардашьян, пока был в отъезде. Динопластика носа, пластика носа, новые очертания Скулт, а некоторые говорят, что ему удалили лишний жир, но это не может быть подтверждено. Мы расследуем это. Да, Реймонд, я больше не How вижу жира на спине. You жира на спине нет. Там ничего нет. Он выглядит довольно подтянутым и хорошим. Я рада, что мои дети yeah? скучали yeah? по Барни. Барни уже ушел к тому времени, когда родились мои трое детей. Они никогда не видели Барни, и я на самом деле очень рада этому. Да, я согласен. Почему мы не можем придумать новых персонажей? В детских книгах есть масса новых персонажей. Давайте создадим это и оставим Барни отдыхать, как других динозавров. На этой неделе мы увидели возвращение абсолютного животного, о котором никто не просил. Если вы хотите отвлечься от экологических катастроф и крушений, к чему обычно прибегаете, Лаура. Видео с кошками, не так ли? Входит Карин, Жан-Пьер и Уиллоу, кошка Белого дома. Поздравляю вас с Днем Святого Валентина от Белого дома и нашей любимой кошки Уиллоу. Лора, она нажимает фильтр на веб-сайте «Белого дома». Я понятия не имею, насколько это отвечает национальным интересам. Но я скажу вот что. Чтобы, возможно, нашла ту единственную работу, для которой она действительно подходит. Человеческий ящик для кошачьего туалета. Так что это хорошо. Она готовится к следующему приключению. Это очаровательная кошка. Я всегда говорю, что я не любительница кошек, но дружелюбные кошки. Я действительно люблю кошек. Вы ведь не любитель кошек, не так ли, Реймонд? Они вам не нравятся. Нет, у меня на них аллергия, и они мне не нравятся. Это фальшивый код. Это не настоящий код. Это фильтр. Вы можете зайти на сайт Белого дома и действительно положить его себе на плечо. Зачем кому-то понадобилось это делать, я не знаю. Меня обманули. Я была полностью обманута, когда вы сказали, что это фильтр. Я действительно не поняла, что вы имели в виду. Это выглядит действительно реально. Хорошо. Мне действительно actually, нравится yeah, эта кепка. Okay, Продолжайте. Лора, вы начали с печальной истории о состоянии сенатора Джона Фитермана. Состояние некоторых из этих лидеров действительно требует тщательного изучения. Сенатор Берни Сандерс на этой неделе выходит с новой книгой, которая скоро выйдет злиться на капитализм, это нормально. Но субтитры должны быть такими, чтобы по-прежнему взимать 95 долларов за билет на мероприятие моей книги, что, кстати, правда. Но что вы собираетесь делать? Что? 90? Он довольно энергичный, должна сказать. Я нет. Я не во многом с ним согласна, но он довольно энергичный, не так ли? У него нет умственного упадка, как у некоторых других людей. И вопреки сообщениям о том, насколько он энергичен, Реймонд, Джо Байден, я думаю, у него была довольно тяжелая неделя. округ Морикопа в Аризоне мы помогли построить новый мост через реку Холли. Посмотрите, в округе Уошу или Уошу в Неваде мы не ищем новой холодной войны но я не приношу извинений я не приношу никаких извинений но также позволяю нам восстановить существенные компоненты для дальнейшего для дальнейшей аналитики Боже милостивый это трагедия. Эти люди находятся в таком ужасном состоянии, однако Лора. Они заставляют 89-летнюю сенаторшу Дайан Файнштейн хорошо выглядеть. Почему они вытесняют ее? Я знаю, что она забывчива. Она не может вспомнить, за кого голосовала. Но посмотрите, она и близко не так плоха, как некоторые из этих людей. Калифорнийцам действительно следует начать новую кампанию. Никогда не говорите «умри, Фи». Вот как это должно называться. Никогда не говорите «умри». Если бы она не записалась на роль Уолтера Рида или не попросила мертвых конгрессменов, Сменов, выйти на сцену, я думаю, она заслуживает по крайней мере еще одного срока. Всего один срок. Я согласна. Я говорю, давайте say, начнем нашу кампанию за то, чтобы сохранить Дайан Файнштейн на своем посту. На мой взгляд, она гораздо более энергична, чем некоторые другие люди, которых мы обсуждали. И так получилось, что она проголосовала правильно. Мы получаем от этого некоторое удовольствие. Но она беспокоит всех правильных демократов. Вам не кажется, Реймонд, она беспокоит всех правильных демократов. Из-за ее результатов голосования, да. Она выступала против легализации наркотиков. Она была за смертную казнь. Она много-много раз нарушала свою базу. И как мы играли в начале недели, она не боится вызвать активистов по борьбе с изменением климата, когда ей кажется, что они заходят слишком далеко. Никогда не говорите «умри хорошо». Только из Фрейда и Фалис мы могли бы получить эту картинку. Реймонд, кстати, тигра мой любимый персонаж Винни Пуха. Мне нравится, что Тигра мой любимый. Рэй счастливого Мардигра. Удачных выходных! Один калифорнийский врач практикует и вводит вакцины всех типов уже более 20 лет. Но он говорит, что с его пациентами, тысячами из которых он обследовал за последние несколько лет, после вакцинации против ковида происходит что-то другое. Он расскажет нам исключительно о том, что он видел дальше. Сейчас мы изучаем жестокие силовые приемы Джил и Жизель. В прошлом году, 14 октября, вот как мы открываем шоу. Если вы подумываете, скажем, о том, чтобы пристроить свой дом, привет! Я Лора Ингрэм, и это Ракурс Ингрэма. Спасибо, что были с нами в пятницу вечером. Сейчас мы изучаем жестокие силовые приемы Джилл и Жизель. В прошлом году, 14 октября, вот как мы открываем шоу. Если вы подумываете, скажем, о том, чтобы пристроить свой дом, может быть, отремонтировать кухню. Доверили бы вы Джону Фитерману просмотреть заявки и провести переговоры со строителями? И если уж на то пошло, доверили бы вы Джо Байдену нанять лучшую команду для выполнения этой работы? Теперь, если ответ на эти вопросы отрицательный, а я полагаю, что так оно и есть для большинства из вас, то ни один мужчина на самом деле не способен принимать определенные решения за себя. И, конечно же, это именно то, что происходит в обоих случаях. И вот мы здесь четыре месяца спустя, к сожалению, подтвержденные. Задаюсь вопросом, как две женщины, самые близкие к больным мужчинам с ухудшающимся здоровьем, могут даже жить в мире с самими собой. И Джилл Байден, и Жизель Фиттерман лучше, чем кто-либо другой, знают, насколько непригодны для службы их мужья. Теперь, как бы плохо оба мужчины не выглядели и не звучали в разное время для остальных из нас, представьте, насколько они плохи за закрытыми дверями. Но, конечно, эти женщины лгут себе, а затем лгут нам. Как этот эпизод повлияет на предвыборную кампанию и его предстоящий график? И как только он вернется, он снова выйдет на след. Я не думаю, что это повлияет на него. Предвыборная кампания президента на этой неделе выпустила рекламу, просто по-настоящему атакующую когнитивные способности вашего мужа. Это смешно. Джо звонит по телефону каждую минуту дня. Но я думаю, что очарование власти слишком велико для сострадания и здравого смысла в этих случаях. Потому что эти женщины толкают своих мужчин за пределы своих возможностей не из-за преданности своим избирателям, а из-за собственного стремления этих женщин к политической власти и престижу. Всем привет, это Джон и Жизель. Как вы можете видеть, мы столкнулись с небольшой проблемой в ходе предвыборной кампании. Это было в пятницу. Я просто не очень хорошо себя чувствовал. Поэтому я решил, знаете, что мне нужно провериться. Вот я и пошла к нему. Больница. Мне нужно пройти обследование, потому что я была права, как всегда. Через неделю после того, как я провела три дня в больнице по поводу отдельной проблемы со здоровьем, сенатор Пенсильвании снова зарегистрировался у Уолтера Рида. Сейчас, хотя многих подробностей еще нет, средства массовой информации быстро перешли к тому, чтобы свести к минимуму сами медицинские разработки. Это из Роллинг Джон Феттерман присоединяется к Джону Маккейну, Дональду Трампу, Патрику Лихи и бесчисленному множеству других политиков, которые обратились за лечением в больницу. Хорошо. Это то, что происходит? Просто лечение в больнице. Затем была предпринята попытка представить это как некий смелый и уязвимый поступок, а не как что-то такое, что было бы сочтено трусостью или жестоким политическим расчетом со стороны сценической жены и политического нигилиста. И сегодня на брифинге в Белом доме наша любимая читательница Байда она вмешалась. Это была своего рода превентивная защита от критики всех тех, включая самого Байдена, кто ручается за способности этого бедняги. Миллионы американцев, как вы все знаете, каждый день не лечатся от депрессии. Сенатор Феттерман поступил правильно и храбро сегодня или только на этой неделе, получив помощь, в которой он определенно нуждается. Как поделились сегодня утром президент и первая леди, сегодня они думают о Джоне, Жизеле и всей своей семье Феттерман. И они благодарны сенатору Фитерману за то, что он является примером для этого. Так много левых отказались признать, что здоровье Фитермана пошатнулось шесть месяцев назад. И несмотря на последние новости, они все еще держат оборону. По крайней мере, есть несколько репортеров, которые находятся там и действительно выполняют свою работу. Даша Бернс из NBC подверглась резкой критике со стороны своих коллег по журналам за точное описание ситуации Фитермана после того, как она провела интервью с ним во время предвыборной кампании. И сегодня она сообщила новые подробности о здоровье Фитермана. Я действительно разговаривала с его закрытым старшим помощником. Он сказал, что мы рассматриваем наиболее вероятные недели, в течение которых сенатор Феттерман будет находиться на стационарном лечении. И персонал, и сам Феттерман были удивлены серьезностью депрессии. Для тех, кто его окружает, было довольно трудно отличить симптомы инсульта от симптомов депрессии, сказав, что иногда, знаете ли, трудно понять, не слышит ли он вас, или он просто страдает от депрессии и социальной тревоги. Right. Теперь вместо того, чтобы проверять на практике их предыдущую защиту возможностей Фитермана, его офис продолжает копать. Его офис настолько уверен в том, что Фетерман полностью восстановится, что они говорят, что перспектива отставки, цитирую, никогда не обсуждалась и не обсуждается. Откуда они знают наверняка? Как они могут говорить это так уверенно? Бедняга страдает. Но не волнуйтесь. Они говорят, что мы все уверены в себе. Скоро наступит полное выздоровление. Подождите, хотя это звучит знакомо. Джон Феттерман. Он все еще в больнице. Он выздоравливает. Ожидается, что он полностью выздоровеет. Мистер Феттерман может полностью выздороветь. Восстановление после некоторых инсультов занимает больше времени, чем после других. Я действительно рад, что врачи Джона Феттермана говорят, что его прогноз – полное выздоровление. В лучшем случае это было принятие желаемого за действительное, а в худшем – откровенная ложь. И сегодня немногие честные люди вокруг него, очевидно, видят, что он явно испытывает трудности с тех пор, как приехал в Вашингтон. Давайте посмотрим правде в глаза. Федерман через многое прошел. И непрофессионал может сказать, что ему нужно пройти полную реабилитацию и восстановление после инсульта, а не в скороварке, которая находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Но вместо того, чтобы рассматривать его недавний диагноз как тревожный звонок, Жизель Фитерман пытается использовать его диагноз как политический актив. После того, что он пережил за последний год, наверное, нет никого, кто меньше Джона хотел бы говорить о собственном здоровье. Я так горжусь им за то, что он обратился за помощью и получил необходимую ему помощь. Конечно, мы все счастливы, что он получает необходимую ему помощь. Он должен получать помощь полный рабочий день. Это не повод для стыда. Клиническая депрессия – это серьезно. И само по себе это серьезное состояние, но особенно после инсульта. И проблемы с сердцем, которые, как вы, возможно, помните, они скрывали от общественности. Кстати, Жизель была той самой женщиной, которая позвонила репортеру NBC Даше Бернс, открыто обвиняя ее в том, что она подвергла сомнению физическое и психическое состояние ее мужа во время предвыборной кампании. Так что Жизель должна извиниться перед мисс Бернс, которая была права. Когда люди говорят, что политика – это жестокий бизнес, они обычно имеют в виду политиков, сражающихся друг с другом и партии, в которых они состоят, республиканцы против демократов, либералы против консерваторов. Но в случае Федермана и Байдена жестокость исходит от членов семьи, которые отрицают Илгут, чтобы оседлать фалды мужчин, которых они поддерживают ради власти и статуса. «Он сейчас присоединяется ко мне, и я рада, что он с нами. Она с нами, извините меня, Келлен Конвей, бывший старший советник президента Трампа и автор статьи Fox News, и Том Бевин, соучредитель и президент Риэл Clear Политикс. Келлен, никто не преуменьшает, насколько серьезна клиническая депрессия. Напротив, мы все относимся к ней очень серьезно». Но согласны ли вы с тем, что с этим состоянием мистера Фитермана обращались очень бессердечно и расчетливо? Да, и Джон Феттерман заслуживает нашего сострадания, наших молитв. Спасибо вам за то, что вы добавили или возглавили припев по этому поводу Лара. Но те, кто его окружает, заслуживают конфронтации, а не сострадания и некоторого презрения. Факт в том, что каждый медицинский эксперт, о котором я читала, говорил, что эти три месяца после инсульта самое критическое время для полного выздоровления – полного выздоровления. Вам нужно либо лечь в стационар, либо амбулаторно, но вы должны пройти полный курс. Примерно через три месяца, я говорю, в течение шести месяцев, возможно, вы сможете вернуть себе часть той подвижности и прединсультной эффективности как личность. Они вернули его обратно в предвыборную кампанию. У него случился инсульт прямо перед праймерией демократической партии, Так что ему тоже приходится прямо сейчас бороться. Что, я уверена, изнурительно физически и морально лора. С тем фактом, что он пропустил окно, в котором у вас есть временная забота о постоянном решении. Я расстроена из-за этих самовлюбленных супругов в Вашингтоне округ Колумбии. Их много. И я думаю, что в случае Жизель Феттерман это довольно плохо. Все эти подобострации, статьи о ней в благотворительных магазинах, и у нее появилась новая платформа. Она и Джилл Байден с историями из журнала «Волк». Пока их мужья перед нами, мы знаем то, что видим, а не то, что они говорят. Мы видим людей, которые скомпрометированы и ослаблены. Почему врач Белого дома выходит и говорит, что Джо Байден после медосмотра, цитирую, бодр? Почему, используя обыденный термин непрофессионала, энергичен, чтобы описать то, чего мы не видим? Последний момент. Они перенесли дебаты в Пенсильвании на 25 октября, чтобы дать Фетерману преимущество при досрочном голосовании. Они перенесли их до конца. Он победил АЗА со счетом 4 к 1 по этим досрочным голосованиям. Ос победил на 500 голосов в день выборов. Так что это было очень тщательно рассчитано с самого начала. Я читала, что Джон Феттерман живет один в Вашингтоне в течение недели и ездит домой 4 часа. Так что его жена действительно не заботится о своем муже, если не сказать больше. «Хорошо, Том, говоря о Байдене, Аксио сообщает о фокус-группе колеблющихся избирателей в Мичигане, которые голосовали за Байдена в 2020 году, но теперь говорят, что хотят, чтобы он ушел». «Высказывание Байдена кажется мне чрезвычайно хрупким», — сказала одна избиратель. «Он не подходит для того, чтобы занимать такой высокий пост», — сказала другая. «Даже несгибаемые избиратели Байдена, Том, похоже, хотели других вариантов в 2024 году». «О чем это нам говорит?» Данные по этому поводу уже некоторое время довольно ясны. Большинство демократов не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на переизбрание. Буквально в начале этой недели в «Политика» появилась статья Джонатана Мартина, в которой он говорил о том, что за закрытыми дверями демократы очень обеспокоены его возрастом. Они обеспокоены необходимостью выдвигать кандидата своего возраста, которому в конечном итоге исполнится 86 лет, если он закончит свой второй срок. И они хотели бы видеть, как демократы переходят к следующему поколению, я думаю, что именно там находится и партия. Так что это одна из тех вещей, которые прямо сейчас, Сейчас, безусловно, рассматриваются Байденом, поскольку он планирует, возможно, снова баллотироваться. На данный момент это еще не точно, но, безусловно, среди демократического электората. И, Том, они ведь тоже не хотят Камалу, верно? Так что это ставит их в тупик. Это проблема. Камала слабый кандидат. Она никого не собирается отпугивать. И тогда у вас есть перспектива того, что она станет первой афроамериканской женщиной-вице-президентом, которую сместит другой кандидат. Возможно, даже кто-то вроде вы знаете гетеросексуального белого мужчины, такого как Гевин Юсом, и это вызовет некоторые оскорбленные чувства у демократического электората, а также то, что им придется оформить перед выборами Добрый день. Очевидно, что Бета ждет своего часа. Хорошо, Кьюриан, очень быстро. Объявит ли Байден об этом в ближайшие недели, в ближайшие несколько недель? Да, я верю, что он это сделает, плохо. У них есть это нелепое представление о том, что у него были отличные промежуточные выборы, главным образом потому, что он был отстранен. И не мог проводить кампанию вместе со своим вице-президентом. А действующего президента очень трудно. Они могут говорить все, что хотят, за кулисами. Я думаю, однако, что Байден придется столкнуться с вызовом слева, или может быть с вызовом поколения. Я не уверена, что у него будет свободное поле в демократической Партии, или я не уверена, что очень богатый независимый кандидат не придет на выборы. Но это тоже могло бы помочь Байдену. Я вижу, как он приближается к 40. Я уверена, что Том легко наберет 4450. Я не могу дождаться, когда увижу, как это разыграется. Большое спасибо. Желаю вам отличных выходных. Спасибо. Реакция федеральных властей на крушение поезда Вагая с самого начала была абсолютным позором. Мэр Пит, наш бесстрашный министр транспорта, прошел три этапа борьбы в стиле МакКинзи. Первый, он отнесся к этому как к шутке, даже сославшись на воздушный шар Затем он отнесся к этому как к неудобству, отметив, насколько занято его время как руководителя транспорта И, наконец, он заявил, что на самом деле это были всего лишь минимальные перебои, так как каждый год происходит тысячи сход с рельсов Второе место есть ФИМА. Они только что отклонили просьбу губернатора Гая Майка Дивайна о федеральной помощи в случае стихийных бедствий. Как скоро мы получим чертовски тяжелую работу в эту эпоху, Брауни? И, наконец, есть глава агентства по охране окружающей среды Майкл Рейган. Вчера он, наконец, удостоил своим присутствием страждущий народ Восточной Палестины и сегодня утром побеседовал с Биллом Хемером. Я не думаю, что тамошние жители чувствуют себя очень утешенно. Я благодарен спасателям, в том числе моим сотрудникам агентства по охране окружающей среды, которые были на месте через несколько часов после схода с рельсами. Когда вы привлекаете высокопоставленное должностное лицо, особенно на уровне кабинета министров, вы отвлекаете или отвлекаете ресурсы от реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы занимаемся этим с первого дня. Я хочу подчеркнуть, мы занимаемся этим с первого дня. Хорошо. Okay, Если это bad. было плохо, я должна uh, была посмотреть все это целиком. Но, Ширли, мы могли бы надежно be able, попросить кого-нибудь you know, проинформировать so жителей Восточной Палестины о том, можно water, okay drink, right? the... ли пить воду, льющуюся из их кранов, не так ли? Вода безопасна. Я you know, доверяю uh, губернатору uh, Дивайну. Uh, Если ваша вода была протестирована uh, Штатом, state, мы считаем, что ее можно пить. Вы говорите, что она безопасна, или вы знаете? Питьевая вода безопасна для тех домов, которые прошли тестирование, и данные доказывают, что эти дома безопасны. Продолжайте пить воду в бутылках до тех пор, пока не получите это разрешение или зеленый свет от государства. Хорошо, это просто смешно. Сейчас ко мне присоединяется конгрессмен от Флориды Байрон Дональдс, член комитета палаты представителей по надзору. Мальчик, нужен ли нам здесь надзор, конгрессмен? Будет ли проведено расследование этого федерального ответа? Этот администратор Фима перегнул палку. Очевидно, ему неудобно отвечать на эти вопросы. И они всегда делали прививки от ковида. Помните, чтобы убедить людей в том, что прививка на МРНК безопасна, но я не вижу, чтобы он пил воду. Первое, что я вам скажу, это то, что я думаю, что будет надзор Конгресса, потому что наблюдение за этой трагедией, разворачивающейся над Восточной Палестиной. И даже не отсутствие реакции, а неумелость реакции, демонстрирует, что Конгресс должен точно выяснить, что происходит. Послушайте, все знают о том, что случилось моим округом во время урагана Иен. И очевидно, вы видели, как все пришли и попытались протянуть руку помощи. Но то, что произошло в Агае, было катастрофой. Где Агентство по охране окружающей среды? Где ФИМА? Где Белый дом? Они? Едва ли даже признают это. И давайте даже не будем начинать с Питабутигига. Этому человеку нужно уйти. Он доказал, что он профессионал в своей работе. Должны ли мы доверять правительству? Поскольку администратор агентства по охране окружающей среды сказал, что люди просто должны успокоиться. Я понимаю, почему вы расстроены, но доверяйте правительству. Они были даны. Дали ли людям основания доверять им? Нет, они этого не сделали. И в этих сценариях никто не хочет слышать о доверии. Они хотят убедиться в том, что предпринимаются какие-то действия. Как вы это делаете? Вы делаете это с местными чиновниками, должностными лицами штата и федеральными чиновниками, которые работают в координации. Все должны забыть о своей политике, связать себе руки и выполнять свою работу. Вы не видели этого в реакции, которая произошла до сих пор. И поэтому, чтобы они опоздали на игру и сказали, что все, что мы наконец-то собираемся сообщить чиновникам здравоохранения СХЭС администратору ЭПА, это нажать на ссылку с масштабированием. Он не находится там на месте, не видит воочию, что делают его сотрудники и не убеждается, что они работают согласованно со штатом Агая. Это ужасная реакция, с которой нельзя мириться. Конгрессмен, мы действительно ценим это. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. И далее, Калифорния теряет население историческими темпами. Подождите, пока вы не услышите, как один профессор предлагает штату написать этот корабль. К тому же, к настоящему времени вы, скорее всего, уже слышали об этих чат-ботах с искусственным интеллектом. Сегодня вечером мы собираемся сообщить, что они становятся все умнее и в то же время все более жуткими. Мы собираемся объяснить и обсудить это с Чарли Кирком и Англой через несколько минут. Хорошо, забудьте о калифорнийских мечтах. Сейчас Калифорния уезжает. Мы уже много лет предупреждаем вас, что американцам надоест преступность и все высокие налоги голубых штатов, таких как Калифорния. Как давно вы находитесь в районе залива? Я здесь уже около двух лет. А что у вас дальше? Вообще-то я переезжаю в Майами в следующем месяце. Мне не нужно платить такие цены, чтобы жить в месте, где у меня как бы отнимают часть свободы. Если я могу работать удаленно откуда-нибудь еще, где у меня немного больше свободы, я могу делать то, что я хочу, почему бы мне не быть в состоянии это сделать? В то время он реагировал на все эти отвратительные ограничения по борьбе с ковидом. Но с тех пор еще сотни тысяч последовали его примеру. На самом деле население штата сократилось более чем на полмиллиона человек в период с апреля 2020. года. 2020 года по июль 2022 года. При этом число уезжающих жителей превысило число въезжающих почти на 700 человек. О боже мой! Но реклама ходячего геля для волос, такого как Гевин Ньюсом, отвергает любой самоанализ по этому поводу. Вместо этого он обвиняет своего любимого козла отпущения. Больше ли людей уезжает из Калифорнии в Техас или из Техаса в Калифорнию? За последний год мы потеряли около 182 человек. Как вы объясните, что подавляющее большинство, почти вся сумма пострадала из-за визовой политики и администрации Трампа? О, подождите минутку. Подождите минутку. Позвольте мне следовать этой logic? логике. Okay. Хорошо. Именно визовая политика администрации okay. Трампа ответственна за массовый исход. Хорошо, Гэвин. Означает mean, then, ли это, что президент Трамп получит кредит за то, что Техас Флориды и Флорида имели самый высокий прирост населения за тот же самый период? Так как же штат Калифорния может оправиться от этого? Дойл Майерс, профессор политического планирования и демографии в американском университете. У него есть теория. Он говорит, что нужно просто увеличить иммиграцию. Нам просто нужно больше иммиграции, легальной или нелегальной. У меня такое чувство, что Гевин Ньюсон поднимет большой палец вверх.